Это просто идеальный проект для новичка. В сегодняшнем мастер классе я покажу, как связать эту симпатичную, но простую сумочку-чехол. Ее можно связать как просто чехол, но я также покажу, как связать эту плотную ручку. Для будущего проекта нам понадобятся нитки. У меня это акриловая пряжа в двух цветах. Крючки 3 и 3,5 мм. Иголка с широким ушком сантиметровая лента и ножницы для начала нам нужно сделать петлю для этого короткий кончик мы ставим с внутренней стороны ладони далее прокручиваем таким образом чтобы у нас была буква x крючком продеваю сначала под ниткой а потом над второй и забираю с собой вот у нас узел получился я придерживаю пальчиком и затягиваю и так у нас получилась петля после этого я беру мизинцем захватываю таким образом и буду держать рабочую нитку с помощью большого пальца и среднего далее нам нужно сделать 14 воздушных петель для этого крючком я продеваю под ниткой захватываю ее и прохожу сквозь эту петлю вот у нас получилась первая косичка это и есть наша воздушная петля нам нужно сделать еще 13 таких. Я уже связала 14 воздушных петель и покажу вам, как подсчитывать свои петли. На крючке мы не считаем то, что у нас есть. Начинаем мы считать именно с первой косички, которую мы видим. Она напоминает английскую букву В или галочку. Именно с нее мы начинаем подсчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее мы поворачиваем нашу цепочку и видим с обратной стороны такие бугорки. Вот первый бугорок. Мы его пропускаем, мы должны провязать столбик без накида во второй бугорок. Вот, я пропускаю первый и в эту провязываю. Забираю нитку. На крючке у меня две нити. Забираю нитку и провязываю через два. Далее нахожу следующий бугорок. Вот он. Через него я продеваю крючком. Забираю нитку. Провязываю через два. Давайте еще раз я вам покажу. Вот бугорок. Провязываю. Забираю нитку. На крючке у нас две. И провязываем через них. Так выглядят наши столбики без накида. Дальше аналогично вяжем столбики без накида. Да, и мы встретимся в конце ряда. Я уже подхожу к концу ряда. И у меня остались три последние петли. Вот эти три бугорки. И в эти два я буду провязывать по одному столбику без накида. А в последнюю петлю я покажу вам что дальше делать. Вот я продолжаю вязать столбики без накида вот у нас остался последний бугорок в него мы провязываем 3 столбика без накида вот продеваю крючком забираю нитку на крючке 2 провязываю через 2 потом туда же продеваю крючком забираю нитку и провязываю через 2 и последний раз делаю Снова на крючке 2 и забираю 2. Вот мы провязали 3 столбика без накида в последнюю петлю. Вот 1, 2 и 3. Дальше мы поворачиваем изделие и нам нужно провязать столбики без накида. Обратите внимание, что сюда мы уже не вяжем, потому что именно там у нас 3 столбика без накида. Поэтому мы продеваем крючком в следующую. Вот я проделаю крючком, забираю нитку. провязываю обратите внимание, что мы провязываем именно через всю косичку вот она выглядит как галочка и короткий кончик я всегда прячу с собой чтобы в дальнейшем не прятать ее Я уже подхожу к концу ряда. Вот так должно выглядеть наше изделие. Здесь у меня остались две последние петли. И в эту я буду провязывать один столбик без накида. В последнюю петлю я буду провязывать увеличение симметричное этой стороне. То есть буду провязывать 3 столбика без накида. Вот я продела крючком. Забираю короткий кончик с собой. И забираю нитку. На крючке у меня 2. Провязываю через 2. Это 1 петля. Надо сделать еще 2 таких. Вторая. Третья. Вот наши 3 столбика без накида. 1, 2, 3. После этого в ближайшую петлю мы делаем полустолбик без накида. Крючком продеваем через эту петлю. Забираем нитку. И провязываем сразу. После этого делаем одну воздушную петлю. И поворачиваем изделие. Здесь мы можем увидеть наши три петли. Одна, вторая и третья. И в первую мы будем вязать один столбик без накида. А во вторую мы будем вязать три столбика без накида. Один. 3 В Следующую третью петлю мы вяжем 1 столбик без накида. После него мы вяжем по одному столбику без накида до места увеличения петель. Вот я провязала по одному столбику без накида до этой точки. Здесь мы можем увидеть три столбика без накида, которые мы провязывали в одну петлю. Вот одна, вторая и третья. И вот именно во вторую мы будем провязывать увеличение. То есть в нее мы будем вязать 3 столбика без накида. Значит здесь я провязываю один столбик без накида. Вот у нас первая петля, которая находится в той вершине. Провязываем 1 столбик без накида. Вторая, в нее провязываем 3. 1 2 3 И начиная со следующей петли до конца, мы вяжем по одному столбику без накида. подхожу к концу ряда и покажу вам как совершить его. Вот здесь у нас находится последняя петля, в нее мы провязываем столбик без накида. Далее мы должны провязать полустолбик без накида в эту петлю. Она является нашим первым столбиком без накида. Вот Продеваю крючком и провязываю через два. Делаю одну воздушную петлю и поворачиваю. С этого ряда мы начинаем делать узор. Мы начинаем вязать в эту петлю столбик без накида. На крючке у нас 2, провязываем через 2. Потом в эту же петлю мы делаем столбик с накидом. Вот накид, крючком продеваю. Теперь на крючке у нас 3, провязываю через 2. Беру нитку и провязываю через 2. Вот у нас петли первый, столбик без накида и столбик с накидом. Следующую петлю мы пропускаем и вяжем в петлю после нее. Мы вяжем столбик без накида и в эту же петлю делаем столбик с накидом. Вот снова на крючке у нас 3, провязываю через 2, накид, провязываю через 2. Дальше я пропускаю эту петлю. И вяжу в следующую после нее. Столбик без накида. И столбик с накидом. Так мы вяжем до конца этого ряда и я покажу вам как вязать дальше. Таким образом раппорт у нас состоит из столбика без накида, столбика с накидом в одну и ту же петлю, потом пропуск одну петлю и дальше следующую петлю мы делаем столбик без накида, столбик с накидом, потом пропускаем и следующую петлю снова столбик без накида и столбик с накидом. Так мы вяжем до конца и я покажу вам как продолжать вязать дальше. Здесь я подошла к концу где у нас поворот и хотела показать вам что мы вяжем аналогично нашему рапорту без никаких увеличений. То есть вот я сделала столбик без накида, столбик с накидом, следующую петлю я пропускаю, после нее я вяжу столбик без накида и столбик с накидом. Снова пропускаю петлю и вяжу так дальше до конца ряда. Вот мы приблизились к концу нашего ряда. Я провязала здесь в последний раз столбик без накида, столбик с накидом. Пропускаю и в следующий вяжу столбик без накида 1 и 1 столбик с накидом. Далее пропускаю и это у нас как раз последняя петля. В нее мы вяжем 1 столбик без накида. После этого мы делаем полустолбик без накида с первой петлей ряда. Вот провязываем сразу через два. Делаю одну воздушную петлю и поворачиваю. После поворота мы вяжем в эту петлю столбик без накида и столбик с накидом. Провязываю на крючке 2. Вот сделала столбик без накида и продолжаю делать в нее же столбик с накидом. Давайте обозначимся и в дальнейшем будем называть столбик без накида и столбик с накидом вместе кластером. Так что по сути предыдущий ряд у нас состоял из кластера, потом пробел, дальше кластер, пробел, кластер, пробел и до конца. После этого мы начали ряд с кластера и надо нам сделать пробел и дальше вязать кластер. Но кластер мы вяжем именно над столбиком с накидом. То есть вот, здесь мы можем увидеть кластер из предыдущего ряда. Здесь находится столбик без накида, а здесь столбик с накидом. И мы вяжем именно над петлей, которая находится под столбиком с накидом. Именно в нее мы провязываем кластер. А там, где столбики без накида были, там мы делаем пробел, то есть пропускаем. Значит, сюда я сделаю столбик без накида и столбик с накидом. Потом пропускаю и вяжу следующий кластер над столбиком с накидом. Следующую петлю я пропускаю, она как раз является столбиком без накида. И вяжу следующий кластер в эту петлю, которая находится над столбиком с накидом. Также вы можете заметить, что наше изделие уже приобретает форму, это у нас дно нашего чехла. Так, Дальше вяжем самостоятельно кластер-пробел, потом кластер и пробел до конца нашего ряда и я покажу как завершать его. Я подхожу к концу ряда и здесь у меня провязанный кластер и остается 2 петли. Я пропускаю и в последнюю петлю делаю 1 столбик без накида. После этого я делаю полустолбик без накида с первой петлей этого ряда. Делаю после этого одну воздушную петлю и поворачиваю. Вяжу первый кластер в эту петлю. Столбик без накида, накид и столбик с накидом в эту же петлю. Пропускаю и вяжу следующий кластер. Он как раз находится над столбиком с накидом. Вот он. Приближаюсь к концу ряда. Вот у меня кластер. Дальше я делаю пробел и вяжу сюда последний кластер. После него у меня остаются две петли, и эту петлю я пропускаю, а в последнюю я вяжу один столбик без накида. И после этого делаю полустолбик без накида с первой петлей. Потом делаю воздушную петлю и поворачиваю. С этого момента мы будем вязать аналогичным способом, то есть начинаем ряд мы всегда с кластера, который состоит из столбика без накида и столбика с накидом. Потом делаем пробел, потом кластер, так вяжем до конца ряда, а в конце ряда мы всегда завершаем одним столбиком без накида. Потом завершаем ряд мы полустолбиком без накида, делаем воздушную петлю и поворачиваем. Так должен выглядеть наш узор с передней стороны, а так с задней. Здесь вот находится линия соединения. Так выглядит но нашей сумки. Короткий кончик я оставила с той обратной стороны. Таким образом мы будем вязать нашу сумку до тех пор, пока ее длина не достигнет длины нашего телефона минус 0,5 см. Я уже нахожусь на предпоследнем ряду своего чехла и здесь буду делать полстолбик с накидом для завершения ряда. После этого делаю воздушную петлю, поворачиваю ряд, делаю первый кластер, пропускаю, потом делаю следующий, пропускаю петлю, и в следующую и так вяжу до конца ряда уже подошли к концу нашего ряда эту петлю и я делаю последний кластер после этого пропускаю одну и в эту делаю столбик без накида Дальше с первой петлей нашего ряда я делаю полустолбик без накида для завершения этого ряда. Сейчас я буду измерять длину своей сумки и перед тем как это сделать, но ну, я буду продавливать, чтобы не учитывать его при измерении. Итого длина у меня 16 см что является меньше, чем длина моего телефона на 0,5 см, и это меня устраивает. Почему 0,5 см я оставляю, это потому что сейчас мы будем делать обработку края, и это будет добавлять дополнительную длину. После того, как мы закончили ряд, мы начинаем с воздушной петли и поворачиваем. После этого мы делаем целый ряд из столбиков без накида. Я уже в конце ряда и делаю последний столбик без накида. После этого я делаю полустолбик без накида для завершения ряда. Здесь мы можем увидеть наши полустолбики без накида, а с этой стороны у нас их нету. Поэтому эта сторона у нас будет передняя, а эта задняя. Так как мы уже определились, какая сторона у нас задняя, то именно в середине этой части нам нужно сделать крепление для пуговицы. Я закончила ряд, сделав полустолбик без накида, и сейчас я делаю воздушную петлю и поворачиваю ряд. И сейчас на меня смотрит как раз задняя сторона изделия, вот у нас полустолбики без накида, и поэтому я буду вязать столбики без накида до середины, а именно 6 столбиков без накида. После того, как я сделала 6 столбиков без накида, я делаю 15 воздушных петель. Вот у меня готовы 15 воздушных петель. И я слегка поворачиваю цепочку и задвижу мои задние петли. Нам нужно пропустить первые 9 петель и вязать последние 6 петель столбики без накида. Вот у нас первый бугорок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, и вот начиная с этой петли я буду вязать столбик без накида. После связанных 6 столбиков без накида крепления пуговицы мы продолжаем обработку края до конца ряда в виде столбиков без накида. Я уже в конце ряда и довязываю столбики без накида. Вот у меня последняя петля и в нее я тоже делаю столбик без накида и полустолбик без накида. Потом делаю воздушную петлю и на этом заканчиваю. Для начала вязания пуговицы нам нужно сделать магическое кольцо. Для этого короткий кончик я ставлю с внутренней стороны ладони, прокручиваю таким образом. С обратной стороны у меня X, я захватываю крючком, поворачиваю и делаю одну петлю. Вот у нас получилось магическое кольцо. Дальше я вяжу в кольцо 8 столбиков без накида. Так вот, я крючком продеваю и делаю 8 столбиков. Вот у меня готовы 8 столбиков без накида и короткий кончик я затягиваю. Удерживая пальцами. После того, как мы затянули, то делаем полустолбик без накида в первую петлю, вот она здесь находится, для замыкания в круг. Далее я делаю одну воздушную петлю. После этого я вяжу 15 столбиков без накида, продевая крючком эту щель. Вот я провязала 15 столбиков без накида и делаю соединительный полустолбик без накида с первой петлей. Делаю одну воздушную петлю и отрезаю кончик, но оставляю длинную нитку для сшивания. С этого достаю петлю крючком и затягиваю. Короткий кончик я прячу, продеваю так крючком и забираю ее с собой. Дальше я с помощью иголки буду прятать этот кончик. Далее я примеряю, где я хочу, чтобы пуговица лежала. И мне кажется, вот эта позиция меня устраивает. Так она будет закрываться. Поэтому длинный кончик я буду продевать через ушко иголки и пришивать. уже соединила пуговицу и здесь я буду завершать и фиксировать нитку. Я продеваю через петлю одну, а нитку я продеваю под иголкой сначала, потом вот так вот закручиваю. Достаю иголку. Далее, чтобы этот бугорок не торчал, то я продену иголкой и она будет переходить через эту сторону. Достаю иголку и я отрезаю максимально близко к пуговице. Наша пуговица готова. Теперь мы приступаем к вязанию наших облачков, используя белые нитки. Я уже попробовала связать несколько экземпляров, и мне нравится их размер, форма, поэтому я сейчас вам покажу, как их связать. Для начала нам нужно сформировать петлю. Затягиваем и делаем 7 воздушных петель. Вот у меня 7 воздушных петель, я немного поворачиваю и вяжу через задние петли. Пропускаю первую петлю и в следующую после нее вяжу 3 столбика без накида. После этого я вяжу 4 столбика без накида в задние петли. У нас осталась последняя петля, и в нее я вяжу пять столбиков без накида. После этого я вяжу два столбика без накида. В следующую петлю я вяжу 4 столбика с накидом, делаю накид, в эту петлю делаю 4 столбика с накидом. Следующую петлю я пропускаю, и в эту петлю я вяжу столбик без накида. Далее в следующую петлю я вяжу 5 столбиков с накидом. Следующую петлю я делаю полустолбик без накида. Далее в эту петлю, то есть в следующую петлю, я вяжу 4 столбика с накидом. Следующую петлю я пропускаю и в петлю после нее я делаю полустолбик без накида. Делаю воздушную петлю. И завершаю. Затягиваю нитку. И вот такое получилось у нас облачко. Для своей сумки я решила связать разные формы, облачка и немного разных размеров. Если вы хотите добиться этого же эффекта, то я советую вам экспериментировать с количеством увеличений и их расположением. То есть эти объемности облачков были достигнуты с помощью формирования увеличения. В одной петле я могла провязывать 4 столбика с накидом, либо 5. Также вы можете экспериментировать с увеличением не просто столбиков с накидом, но и столбиками без накидов. Тогда бугорки будут более миниатюрными и аккуратными. Также я делала в начале разное количество воздушных петель. Такие маленькие я делала 7 воздушных петель, а большие я делала из 8 воздушных петель. Для своей сумочки я решила сделать по 4 опачка на каждой стороне и расположить их в таком зигзагоподобном порядке. Чтобы ручка сумки была плотной, я буду вязать ее в 2 нити и буду использовать крючок 3,5 мм. Далее нам нужно определиться, какой длины мы хотим, чтобы была наша ручка, и подготовить нашу нитку. У вас может быть это другое число, допустим, это X. И чтобы подготовить нашу нитку, нам нужно отмерить от этой точки X умноженное на 5 см. Сейчас я буду отмерять 425 см. С этой стороны у меня клубок, а с обратной стороны у меня длинный кончик нити. И в этой точке я формирую петлю. После этого ту сторону нити, которая соединена с кубком, я фиксирую как рабочую нить. Далее длинный кончик я надеваю на петлю, а эту нить я захватываю и провязываю. И повторяю. Надеваю на петлю. И забираю нитку и провязываю. Снова надеваю. Провязываю. Всю ручку сумки мы будем делать аналогичное движение. То есть длинный кончик нити мы будем надевать на крючок. А ту рабочую нить мы будем провязывать. Вот такой объемный у нас получается ремешок. Продолжаем самостоятельно вязать до тех пор, пока не достигнем желаемой длины ручки сумки. Я уже довязала до необходимой мне длины ручки сумки, поэтому я буду отрезать кончик нити. Достаю. У нас должен получиться такой конец ручки сумки. Теперь мы будем закреплять ручку к нашей сумке. Я нахожу этот край, и вот самая крайняя петля. Крючком я буду продевать соседнюю от нее петлю. Я забираю одну сторону кончика. Теперь я продеваю крючком в эту петлю, то есть левую от самой крайней. И забираю второй кончик нашей ручки. Далее между этими четырьмя кончиками я буду завязывать двойные узлы. Так будет выглядеть крепление нашей ручки с лицевой стороны. Теперь нам нужно соединить другой кончик этой стороне. Я продеваю крючком таким образом. Беру подготовленную не длинную нить, надеваю на крючок и провязываю. Вот что у нас получилось. Теперь с этой стороны я делаю аналогичный способ крепления. Перед тем, как завязывать кончики нити и закреплять ручку, обратите внимание, чтобы ваша ручка не скручивалась ни в каком моменте. После этого я прячу нитки с помощью иголки, продевая с внутренней стороны иголкой под петлями. Таким образом. Кончики нити я прячу под петлями с внутренней стороны сумки таким образом. такое у нас получилась сумка-чехол. Не благодарите, с вас лайк и подписка. Надеюсь вам понравилось ваше готовое изделие. Если у вас возникли рекомендации или пожелания, пожалуйста, оставьте их в комментариях внизу. Пока!